Меня, меня зовут Егор. Мне, мне скоро будет 9 лет. Угу. Да, мне понравилось. Что ты заходишь? Ну, что за ну, что за... У, Учить цифры в... Картинки, да? Цепи. Да. Что еще? Понравилось играть. Ну, это по диску, вот эти вот там есть у вас дополнительно, да. Мы тоже это напоминали. И играли бы. Что еще понравилось друзьям по своим посоветовал бы ходить на эти курсы? Да. Можешь пару слов рассказать о тренере? Скажи два хороших слова. Скажи, что тебе понравилось тренер. Все задумалось. Главное, что не соврал. Ладно. Давайте тогда помогите Егору. Да, ну пару слов еще от себя, да, скажите. Я специально выбирала ну, из многих курсов в Самаре, мы как бы очень далеко живем и у нас там рядышком есть скорочтение в яблочке и еще каких-то клубах, но мне по программе понравился именно этот курс, поэтому я сюда пришла, во-первых, потому что здесь психологи занимаются с детьми, потому что очень важно, вот даже то, что мы узнали, что он... Там вот, ну, мы разделили же, канестетик или вот то, что как лучше предмет учить, это очень важно для ребенка. Ну, вот, по крайней мере, чтобы до него легче было это в школе. Ну, так мне все понравилось. Я порекомендовала уже многим своим знакомым. Мне бы хотелось еще бы походил. Мы не будем забрасывать все это, но будем стараться, чтобы нас дальше.. Шло все вперед, все было лучше и лучше, потому что у нас с чтением, да, есть проблемы в школе, мы бы хотели, чтобы у нас их не было. <гум> Спасибо. Спасибо вам, что с маленьким ребенком находили силы и время приводить Егора.